Так, раз-раз-раз, коллеги, всем э, добрый день. Э, поставьте в чат плюсик, если меня слышно. Э, меня зовут Сергей Жамков, э, с вами команда Event Market. И сегодня у нас мероприятие на тему э, бизнес на сладостях, на оригинальных сладостях. Соответственно, сегодня мы будем говорить об этом. Прежде чем я представлю спикера. Так, вижу, трансляция запустилась. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто э, ну, видит и слышит нас. Так, вот кто тут пишет. Ау, да, ставим плюсики, если нас видно и слышно. А, значит, смотрите, прежде чем я представлю спикера, а, несколько технических моментов объясню. В чате а, большая просьба, пишите, пожалуйста, все ваши... Ну, вообще, Во-первых, будьте максимально активными, а, чтобы эта встреча была для вас наиболее продуктивной. Соответственно, задавайте максимум вопросов по теме дня сегодняшнего мероприятия. Это во-первых, да, но в то же время большая просьба к вам писать вопросы непосредственно по существу, то есть, ну, непосредственно по теме, да, то есть какие-то отвлеченные вопросы, если у вас какие-то есть технические вопросы, напишите нам лучше их на почту, на email соответственно, с которого вам пришла ссылка на данное мероприятие. Если вы хотите улучшить качество, там, допустим, спикер будет показывать презентацию и будет не видно каких-то букв, то вы можете в окне трансляции внизу, в правом нижнем углу, там, где вы видите меня, есть такой значок шестеренка рядом со значком YouTube. На него нажимаете, и здесь вы можете увеличить качество звука. Соответственно, если у вас прервется... Качество, точнее, да, нажмете ссылочку на каче качество, а, и здесь можно выбрать 720 HD, максимальное качество, видео, и вам тогда будет видны все буквы и цифры и так далее а, в презентации. А, если вдруг прервется звук или прервется видео, все, что вы можете сделать, а, это нажать зеленую кнопочку «Обновить страницу» либо просто «Обновить страницу в браузере», ну и, соответственно, должна ситуация исправиться, что у вас все появится. Что ж, а я... Представляю вам непосредственно человека, который сегодня будет вести это мероприятие. Это основатель компании «Другие сладости», федеральной компании, которая на сегодняшний день насчитывает либо более, либо около сотни представительств, но об этом сам Ильнур Зиганшин расскажет. Соответственно, и сегодня вы будете говорить как раз о том, как организовать такой бизнес, как открыть бизнес на оригинальных сладостях с доходом от 120 тысяч рублей в месяц. Что ж, Ильнур, передаю слово. Да, всем привет. Всем привет, так, да. друзья. Давайте мы немножечко... Давайте, пожалуйста, напишем, видно ли меня, поставим плюсики, чтобы я убедился, что все у нас работает. Вот. Я Ильнур Зиганшин, основатель бренда «Другие сладости». Мы открыли уже более 90 представителей в четырех странах. Я этим бизнесом занимаюсь уже более пяти лет, и у меня есть вам много что рассказать, как я развиваю этот бизнес. Друзья. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Слышно ли меня, видно ли меня, чтобы я уже продолжил презентацию. Напишите, пожалуйста, плюсики, если меня слышно все. Все отлично. Вот. А, также, друзья, давайте с вами сразу познакомимся. Просьба написать, кто с какого города, чтобы я понимал, какие регионы у нас здесь задействованы, потому что у нас очень много уже открытых магазинов, да, и уже с некоторыми городами мы уже знакомы. Поэтому а, обратная связь от вас очень нужна. Все, отлично, слышно, видно, ну тогда поехали. А, сегодня мы расскажем вам, как я заработал свои первые деньги на сладком бизнесе, как мы уже успешно развиваем нашу компанию уже много-много лет, как зарабатывают наши партнеры на нашем бизнесе, какие у нас будут планы и почему, соответственно, мы являемся лидерами рынка в нашем сегменте. Конечно же, у нас будет для вас крутой подарок для тех, кто дослушает наш вебинар до конца. Подарок будет очень крутой, в этом вы сами убедитесь. Это не будут какие-то высланные инструкции, это будет ощутимый реальный подарок, который, я думаю, поднимет настроение перед Новым годом. Поэтому прошу, пожалуйста, написать, кто с каких городов. Будем потихонечку с вами ознакомиться, я перейду презентации. Новгород, Видное, Краснодар. Виктор Красноярск, Самара, Уфа, отлично, да, у нас Уфа, вижу, Новосибирск, что-то в последнее время у нас Новосибирск очень стал активным, очень много приходит оттуда заявок, Дубно, отлично, да, но уже в половине этих городов есть наши... В есть уже наше представительство, а, активно уже работают кто-то уже не один год, очень широкая география. Отлично, я думаю, еще у нас будут присоединяться люди, но мы уже будем начинать. А, давайте я познакомлю вас со своей компанией, чтобы вы уже... У вас уже появилось понимание, о чем мы будем говорить, чем мы занимаемся, ну и, соответственно, почему мы вас сегодня здесь собрали. Давайте я вам расскажу, что мы, соответственно, продаем, потом я вам расскажу про форматы наших магазинов, чтобы у вас сложилось полное понимание о нашей компании, ну и, соответственно, чем мы занимаемся. Я думаю, уже каждый из вас в городе, возможно, да, или в других городах видели в торговых центрах островки, где продают разные мармеладки, разные конфетки и импортные сладости со всего мира. Мы занимаемся именно этим бизнесом, да, в этот бизнес я пришел уже давно, и... На данный момент у нас в наших магазинах представлен самый топовый ассортимент, который может быть у нас в России. Самый топовый ассортимент, который у нас есть, это весовые товары, весовой ассортимент, который мы продаем по системе Fixed Price. Он дает нам самую основную выручку, так как является на входе очень легким для покупателя, ну и высокомаржинальным для нашего бизнеса. В нашей группе товаров также представлен широкий ассортимент штучной продукции. Здесь вот представлен, наверное, но ну, самая выжимка того ассортимента, который у нас может быть. Более, наверное, подробную информацию про наш ассортимент мы вам, конечно же, отправим после нашего выступления. Для тех, кто дослушает до конца, можно будет оставить заявку и получить уже подробную информацию. К сожалению, у нас сегодня время очень ограничено, и я хочу вам рассказать самую суть, чтобы у вас появилось понимание, и все последующие вопросы вы уже сможете задать нашим менеджерам. Наш ассортимент, он достаточно широкий, в нашем ассортименте есть более 500 СКЮ, которые успешно уже продается несколько лет по всей России и СНГ. У нас на данный момент есть своя сеть магазинов в городе Казани, где мы успешно тестируем сначала весь ассортимент, потом уже поставляем в нашу сеть. Также мы вводим уже новую линейку в нашем магазине, это «Экопродукция». По ней я еще расскажу немного позже. Все-таки это как бы наш новый ассортимент. И про новинках, про то, что мы планируем в 2019 году, я вам расскажу в следующих слайдах. Мы находимся в городе Казань. Управляющая компания работает уже несколько лет. У нас более 30 человек в нашей компании, которая ежедневно трудится над успехом наших партнеров. Также, как я уже сказал, у нас есть своя сеть магазинов, которые, одна из которых открыта более пяти лет назад. Наши магазины уже успешно показали себя в работе в кризисе, мы пережили не один кризис, да? то есть, наверное, мы одни из самых стойких в нашем сегменте, которые успешно могут адаптироваться под любое экономическое состояние. Перейду. Так, друзья. Сейчас уже на данный момент у нас в Казани есть свой большой распределительный склад, где осуществляются ежедневно наши поставки наших товаров нашим партнерам. Вот. Но то, что у нас сейчас есть, это было у нас не сразу, конечно же. Я вам не зря рассказал вначале, к чему мы пришли, чтобы, наверное, было интересно послушать, как все это начиналось. Сладким бизнесом я решил еще заниматься в глубоком детстве. Это была моя самая, наверное, заветная мечта. Я к ней пришел в детстве, когда, наверное, был дефицит, так скажем, сладостей. Мармелад тогда еще завозился нам как гуманитарная помощь в Россию. Возможно, кто-то еще э, из здесь присутствующих это помнит. Помню, у меня были всегда карманные деньги, их было очень мало. Я приходил в магазины и покупал на все последние деньги сладости. Конечно же, их было мало, я их всегда быстро съедал и мечтал, когда я вырасту, я открою себе большой магазин и буду есть эти сладости столько, сколько я захочу. Прошло так скажем, не очень мало лет. Моя мечта это осуществилась. Сейчас я могу кушать эти сладости, конечно же, в том объеме, в каком я захочу, но делаю это очень редко. Вот. Но это было, наверное, моей вот такой мечтой, которая переросла сейчас в наш такой большой бизнес. И по пути его становления, конечно же, были разные периоды, да, которые, с которыми я встречался. Хочу вам рассказать про мой первый опыт, как я открывал свой первый магазин. Я всю свою осознанную жизнь знал, что я буду заниматься бизнесом. Я всегда планировал, что я как заработаю первые деньги, я открою бизнес, открою магазин именно сладостей, что, соответственно, я и сделал. Работая по найму, заработав первые деньги – я открыл первый магазин у нас в торговом центре Савинова в Казани. Если здесь есть кто-то из Казани, наверное, знает это торговый центр. Тогда он был популярным, более таким проходимым, что есть сейчас. Я на этой первой точке, наверное, наделал все возможные ошибки, которые могли быть. Вот. Мы, конечно, вот любим часто вспоминать этот опыт. Сейчас мы вспоминаем, конечно, это все с улыбкой, но тогда мне было реально не до смеха, так как мои в общей сумме затраты, которые я себе позволил на свои ошибки, заметно превысила сами, сами инвестиции в наш магазин. То есть у меня там было, наверное, начиная от подбора места – заканчивая, наверное, всевозможные документации, которые я неправильно ввел в общей сумме, которая составила более 700 тысяч рублей, которые я уже за 4 месяца работы отдал за свои ошибки. Этот опыт мне позволил убедиться в том, что моя бизнес-модель, она работает, но нужно немножечко ее сделать, так скажем, апгрейд, Сделать работу над ошибками и уже не допускать их на последующих э, точках. После того, как я понял, что я немножко уже пришел не туда, куда я планировал, я подобрал в первую очередь место, которое, на мой взгляд, было более успешным. Я открыл вторую точку в торговом центре «Кольцо», э, это тоже у нас в Казани, Подобрал я уже местом с пониманием нашей целевой аудитории, с пониманием того, именно в каких в торговых центрах и в каких именно даже, так скажем, там, этажах они более лучше принимают решение о покупке нашего товара. Мы открылись в зоне фудкорта. Сейчас этот магазин до сих пор там работает, уже много-много лет. И этот проект у меня был самым успешным, наверное, бизнесом во всей моей жизни. Мы окупились буквально за полтора месяца работы. Это было поистине успехом для меня тогда, молодого парня. Те деньги, которые я заработал и, а, на этой точке, для меня, конечно, были это большими деньгами. А, вся эта работа, которую мы проделали уже над этим успехом, уже над всеми а, ошибками, которые у нас были, нас привело к пониманию того, что наш бизнес может существовать э, и развиваться не только в наших регионах, но и в других странах, э, и не только в России. На тот момент э, мы, наверное, не было да, какой-то большой конкуренции в области франчайзинга, э, и, в принципе, в самих каких-то бизнес-моделях да, тогда рынок был там пустоват, так скажем, и э, у нас было... Большое такое конкурентное преимущество. К франшизе мы пришли не быстро, то есть мы работали несколько лет в формате одного магазина в нашем городе. Да, было очень много предложений упаковать в франшизу, развиваться по франшизе, но я как-то не понимал до конца этой ценности, не понимал, как вести бизнес в других регионах, так как ну, у меня был всего один магазин, так, так мы будем открывать большую сеть. Но нашлись друзья, которые меня в этом поддержали. Это уже были опытные предприниматели, у которых был опыт ведения бизнеса по франшизе, которые позволили мне разобраться в этом франчайзинговом сегменте, после чего я принял решение развивать наш бизнес по франчайзингу. Мы запустили первых пяти партнеров, по нашей франшизе, так скажем, чтобы обкатать нашу модель, отработать все инструкции, убедиться, что они действительно работают и не только у нас. До пяти партнеров, даже при всех желающих, мы приняли решение, что не будем открываться, пока мы не убедимся, что наша модель работает. Эти пять партнеров по сей день работают очень успешно. Я им очень благодарен за их доверие Наверное, за их выбор в меня, за доверие в нас как компанию. Сейчас, конечно, мы с улыбкой вспоминаем те времена, которые у нас там были, но это, конечно, очень такие ностальгичные моменты, после которых всегда хочется больше и больше работать. Друзья, вы можете пока писать свои вопросы. Я вам отвечу на ваши вопросы чуть позже в нашем блоке, который у нас с вами будет. Mm -hmm. Чтобы у вас было полное понимание про наш формат магазинов, я хочу вам показать наш формат, как он, как он выглядит. Соответственно, это наши вот магазины. Да, это вот формат «Первый остров», про который я вам сейчас рассказывал. Сейчас у нас есть формат уже формата «Стрит», это средний в нашей презентации, но ну и уже полноформатный магазин, который у нас тоже успешно. Так, друзья, давайте я, наверное, сейчас уже отвечу на вопросы, которые у нас есть. Потом я продолжу по нашей презентации. Первый вопрос у нас от Анны. Как осуществляется доставка в удаленное отказание города? Ну, доставка у нас осуществляется всеми известными транспортными компаниями. Мы доставляем практически все регионы, и не только регионы, и другие страны. Вот. В принципе, у нас с доставкой никогда не возникало проблем. Может, можно наш товар доставить в любую точку мира. Юлия спрашивает, как мы боремся с воровством на наших точках. Очень такой распространенный вопрос э, про наши магазины. Но вы знаете, наверное, в каждом бизнесе есть человеческий фактор, и наше не исключение, э, так как у нас есть весовой товар, у нас есть много штучного товара, система учета и система инвентаризации у нас на э, высоком уровне. Э, у нас есть уже поставлена система инвентаризации, Это, она начинается с момента поставки товара в магазин, мы учитываем весь товар, да, весь товар, прихода мы в наш магазин, он учитывается нашей программой, э, которая написана для нашей сети, в которой мы по сей день вкладываем деньги, развиваем. Но она является ядром нашего бизнеса, где можно проводить все возможные инвентаризации, следить за всеми остатками в, реальном, в режиме реального времени, смотреть, какой продавец, сколько, как, какого ассортимента продал, какой ассортимент у вас должен остаться на точке, на какое время. И вы или ваш управляющий может в любое время прийти, сверить эти остатки, да, это уже независимо от плановой инвентаризации, которую мы проводим раз в месяц. А инвентаризация занимает уже сейчас у нас не очень много времени, как раньше, так как наша программа автоматизации позволяет делать это уже заметно быстрее. Но факт воровства с опытом уже ведения магазинов, он всегда виден на выручках. Да, так как а, проработав уже один цикл а, магазин, ну, пусть будет это три месяца, видно, у какого продав... видно какие выручки – это норма и а, какие выручки где падают. То есть здесь можно уже определить а, состояние нашего магазина, так скажем, щупать его пульс и, а, конечно же, предпринимать те или иные меры. Анна спрашивает про вложение. Про вложение у нас будет а, чуть позже, я вам расскажу по ходу нашей презентации, сколько можно будет зарабатывать в бизнесе тоже у нас э, будет чуть позже, про ошибки, которые были поподробнее, но я, конечно, немножко рассказал, э, давайте еще раз, да, это у нас тоже распространенный очень вопрос про мои ошибки, э, ну, наверное, ошибка, это даже вернее не ошибка, да, вот в чем у вас есть сейчас преимущество, чем было у меня тогда, да, не было, наверное, уже какой-то сети, конкурентов или какой-то компании, например, как у нас, да, которая э, прошли уже через это, да, и мне приходилось самому набивать все эти шишки, да, и не на кого было, так скажем, равняться. Потому что сейчас э, есть. Например, там мы, которые вам расскажут, проведут за руку по всем бизнес-процессам. Если вы будете делать все по нашей инструкции, да, не заниматься самодеятельностью, вероятность вашего успеха она будет очень высокой. То есть тогда у меня не было, наверное, никакой, на так скажем, операции. Этот бизнес был еще новый в России. Ну и, соответственно, проходя через это все, ошибок было очень много. Я неправильно подобрал само оборудование в наш магазин, то есть я не учел очень много факторов, то, что мармелад, он подвержен усушки, да, что для него нужно использовать специализированное оборудование, и не только специализированное, еще и сертифицированное, да, так как мы имеем дело с пищевой продукцией, вся, все оборудование должно быть сертифицирован именно на пригодность того, что э, оно является пищевым. Да. А, про найм – это, конечно, вообще отдельная история с продавцами, так как первое время я работал посменно, да, у меня был второй продавец, достаточно было очень высокое доверие, но оказалось как бы, очень зря, да, вот как раз-таки я тут уже столкнулся с фактами воровства, с фактами каких-то продаж там мимо и так далее, тогда еще не, не была распространена практика видеокамер, ну и, соответственно, как бы, обмануть, меня, обмануть меня было очень легко, но с опытом это все приходит и, соответственно, уже проверяя, да, проходя через инвентаризацию и так далее, ты уже понимаешь. Да, кто честно работает, кто нечестно работает. Но и, наверное, самым основным это мои моей ошибкой, был сам подбор места, который я подобрал совершенно неверно. То есть я пришел в наш торговый центр, согласился на первое же место, которое мне предложил торговый центр, как я видел, что да, место проходимое, хорошее. Не учел тот факт, что на этом месте до меня стояло уже 5 арендаторов с очень, так скажем, которые стояли очень короткое время, вот, не учел также, что здесь действительно трафик, он проходимый, да, это был коридор, где просто люди проходят, то есть проходимость есть, целевой, целевая аудитория минимальна, раз какая-то расположенность к нашей покупке нашего ассортимента отсутствует, да, и реально он проходил. То есть мне приходилось вылавливать чуть ли там не каждого клиента как-то убеждать, там зазывать, да, э, что, конечно же, мне э, на моей второй успешной точке совершенно не приходилось делать, да, так как там была ситуация совершенно противоположная, которую у меня там была тогда. Я не учел тот факт, что нужно было вести всю документацию, да, всю внутреннюю документацию по налогам, по отчетам, да, хранить всю сертификацию товара на наших точках, да, по нашему ассортименту, так как это э, всегда влияет при всех проверках, которые могут быть... Э, Самой, наверное, еще большой ошибкой было – это то, что я закупил товара не понимая вообще ассортиментной матрицей, что должно продаваться и в каком количестве. Да, то есть это было, наверное, тоже из самых основных ошибок, которая съела у меня очень много денег, которая мне не позволила правильно обернуть товар, да, в связи с чем у меня появился дефицит средств, да, и из-за которых я не смог уже закупить более ликвидный товар, ну и как-то увеличить свою окупаемость. А сейчас, конечно же, у нас эти все, так скажем, как мне тогда казались, проблемами. Сейчас это просто у нас задачи, это плановые задачи, которые решаются нашей управляющей компанией. Сейчас, конечно, у нас уже есть товарная матрица, в которой прописаны все позиции, весь АБЦ ассортимент, который должен присутствовать на нашей точке, да, и э, весь ассортиментный ряд, он формируется индивидуально под каждую торговую точку. Так как э, у нас есть э, магазины во всех регионах, и в каждом регионе ситуация, она совершенно разная. Да? Если, например, э, в каких-то регионах, покупают больше кислых мармеладов, да, но в каких-то регионах дают предпочтение газированным напиткам. И вот наша программа, где мы видим продажи не только по выручке, но и по номенклатуре, а, дает нам уже понимание, в каком регионе, а, какой ассортимент пользуется большим спросом. Мы уже наполняем с учетом а, этого понимания наших партнеров, что позволяет им избежать эти ошибки, которые когда-то совершил я, и уже правильно оборачивать деньги на своих точках. Вопрос от Артема, в каких городах, с каким населением будет рентабельно открывать торговую точку. Вы знаете, здесь, наверное, нет определенного правильного ответа. Я, наверное, здесь нету каких-то ограничивающих да, там, цифр, так как вот, вот именно 90 партнеров ⁇ это 90 разных историй. Это, который каждый не похож на себя, так скажем, да, если у нас изначально было понимание, что если большой город, если мы там открываемся, соответственно, все, там будет большая выручка, там более платежеспособное население. Мы изначально шли по такой схеме, да? но открываясь уже в более мелких городах, мы иногда замечаем тенденцию, совершенно не похожую на то, что есть например, в больших городах. Да? То есть ну, самый такой пример, да, чтобы вы понимали, ну, наверное, город Магадан. Да? Он ну, не совсем маленький по населению, но, так скажем, более удаленный, но здесь вот сам факт, наверное, не только население, а тема открылись. Да? То есть я все это время говорил про торговые центры. В Магадане мы открылись, да, то есть с пониманием уже того, естественно, на какой шаг мы идем центральном рынке это не торговый центр это центральный рынок в городе магадане и первый день выручка у нас составила 110 тысяч рублей до да, что самая максимальная выручка в торговых центрах была 70 да то есть это конечно же было немножко таким нонсенсом до да, которые мы э, призадумались да, о том что ну, наша бизнес-модель она может работать не только в торговых центрах и не только в крупных городах, да, и последующие еще партнеры, которые открывались с смене э, с более маленьким населением, уже подтверждали, э, так скажем, да, там наше мнение о том, что маленькие города, они даже в какой-то степени могут запускаться и генерировать выручки намного больше, да, чем большие, так как в маленьких городах уже э, присутствует минимальная конкуренция там больше, так скажем, работает сарафанное радио, где, например, открытие какого-то магазина крутого да, или э, какой-то новой ниши, оно быстро распространяется и пользуется уже большой популярностью. Наверное, ответил уже э, вот на ваш вопрос. То есть у нас нет определенной... Какого-то ограничения по количеству населения, да, чтобы точка у нас выходила в плюс и работала как-то рентабельно. И также, наверное, в каждом городе есть возможность продавать не только офлайн и онлайн, то есть мы заказы можем получать уже через Инстаграм. Да, что позволяет нам уже зарабатывать дополнительные деньги. Также, забегая вперед, скажу, что можно при желании, это уже зависит от самого партнера, да, насколько у него есть желание развиваться и зарабатывать больше денег, соответственно, он может разрабатывать корпоративный канал продаж. Да, это, Например, у нас вот партнер из Астаны, который недавно открыл новый наш формат «Стрит», он получил крупный заказ, если я не ошибаюсь, там, на 50 тысяч рублей именно на корпоративные подарки на организацию, да, которые вот они сейчас уже успешно исполнили. Кстати, покажу чуть позже открытие этого магазина, увидите. Вот. Также мы участвуем у себя в городе выездных выездных мероприятиях. В каждом городе есть свои какие-то праздники, свои какие-то закрытые, открытые мероприятия, где мы можем выездным форматом вставать. Как правило, эти дни, они длятся ну, немного, это буквально несколько дней. Один чаще всего, да, где буквально там за 5-6 часов можно сгенерить выручку трех дневную, если, например, стоит в торговом центре, так как если это уже мероприятие какое-то значимое для города, там скапливается очень много народа. Давайте я еще немножечко расскажу, пока вроде вопросов нет, расскажу немножко по нашей презентации, более подробно уже про нашу франшизу. Сейчас буквально секундочку, только ее откроем. Азат, муж, пожалуйста, мне презентацию открыть? Вот, расскажем, чем же она у нас уникальна, чем же мы отличаемся от конкурентов, да? почему же нам доверились столько, такое количество партнеров, и что нам позволяет уже работать уже несколько лет очень успешно не только на рынке России, а уже и в других странах. Да, презентация у нас открылась. Также, как я вам уже рассказал да, про наши форматы, это формат остров, формат стрит. Да, формат стрит у нас уже появился после острова. Мы уже пришли к пониманию того, что мы, наши островки, мы, так скажем, ограничены, с площадью выкладки ассортимент у нас достаточно большой что мы можем себе позволить уже открытие полноформатных магазинов да где покупателю появится возможность выбрать там из большого количества нашего ассортимента да это наверное первый наш такой шаг в развитии который мы сделали в 2018 году да мы также конечно открываем Острова, но там, где позволяет наши локация, мы уже открываем форматы стрит. Сейчас у нас в Казани работают два магазина в формате стрит. Третий магазин готовится к в торговом центре, где мы уже будем тестировать нашу модель, тестировать новые ассортименты, и это будет не только продукты питания, да, и уже будем переходить на новый уровень. Да. А мы находимся в постоянном развитии понимания нашего рынка формате того, куда нам стоит двигаться, что нам нужно продавать и что нас ждет, например, в ближайшие три года. Да? Понимание этого всего мне позволяет, так скажем, дает да, понимание, это, наверное, то, что я очень часто люблю мониторить зарубежный опыт именно открытия магазинов, именно развитие нашего сегмента в других странах, в частности это Америка, Европа, да, где этот сегмент уже достаточно давно развит, да, где уже не одно поколение выросло на, скажем, на, на, на этих сладостях, а уже магазины сладости это не какое то там нововведений или да, где уже воспринимается как уровень нормы да, открытия магазинов, торговых центров и не только. Мониторя их, я смотрю, куда наш рынок будет двигаться и насколько наш бизнес может преобразиться, да, если мы не перестанем развиваться, и сколько людей сможет, так скажем, благодаря нашему продукту стать в этом мире добрее, искреннее, лучше, так как наш продукт сам по себе, сладости, они несут, конечно же, да, это э, как-то да, но у них есть очень такая большая психологическая, психологическая, так скажем, такое вот э, подсознательное влечение, именно то, что это сегмент, наверное, больше сладких подарков, да, потому что люди, покупая наши сладости, они сделают себе подарок, а не просто, например, съесть там э, сникерс, да, и просто утолить голод. То есть здесь они немножко э, э, закрывают свои другие потребности, наши сладости, э, можно подарить другим людям, признаться в каких-то своих чувствах, выразить какие-то свои эмоции и так далее. И, наверное, вот уникальность этого продукта лежит в том, что он очень высокоэмоциональный. Расскажу вам про нашу франшизу, что входит, да, что есть вообще в нашей франшизе. Что вам рассказал уже, как мы развивались, что было до, а что есть сейчас. Да. Опыт открытия наших магазинов позволил нам понять, наверное, все самые нужные аспекты, в которых нам нужно развиваться, да, так как франчайзинговая модель развития бизнеса она очень хорошо помогает понимать, какие у тебя есть ошибки, над чем тебе нужно работать, да, когда на твоей франшизе работает не только управляющая компания, а уже с Вся сеть да как большая огромная семья тебе в ежедневном режиме дает обратную связь связь где тебе нужно что улучшить и а, вот этот большой опыт а, у нас уже а, всегда помогает нашему бизнесу развиваться по всем направлениям да, это по нашему ассортименту да конечно же мы получая обратную связь всегда что-то убираем что-то добавляем в наш ассортимент Подбор помещения, конечно, у нас это является, наверное, ядром в нашей франшизе, так как я как бы мой болезненный опыт отразился в нашей бизнес-модели, что мы подбор места оставляем за собой. Да? Наверное, по сравнению с другими франшизами, где вам дают инструкции по подбору места, вы место сами можете выбрать, то мы здесь принимаем большое прямое участие, сами входим в переговоры с торговыми центрами, да, чтобы, наверное, избежать э, той большой суммы ошибок, которые были у меня. Э, так как зачастую все торговые центры э, заведомо выгодно сдать те места, которым выгодно сдать да, и зарабатывать как-то на текучке. Но мы относимся к этому с большим пониманием и берем только те места, которые нам нужны. Обучение нашего персонала, он ведется в постоянном режиме, да, и, наверное, здесь нет ни одного узла, который мы бы завершили. Все, что здесь вот написано, и вы видите, это находится в постоянном развитии, так как меняются все тренды, меняется маркетинг, меняется целевая а, потребность целевой аудитории и так далее. да, И мы всегда стараемся адаптироваться под это, и всегда, конечно, наши продавцы а, получают... Знание ассортимента, знание продаж. Есть в нашей компании чаты, где мы ведем обучение с несколькими городами, в нескольких группах с нашими партнерами и с нашими продавцами, где в онлайн-режиме мы можем обмениваться опытом. Хочу сделать акцент на нашей программе автоматизации, которая делается для нас, делается... Почему я именно говорю, что делается? Она находится в постоянной доработке. Это, наверное, тот узел, который мы постоянно видим. Я, ну, наверное, суммы там уже не столько а миллионов рублей. Постоянно автоматизации требуют, да, но мы видим ей большую ценность, да, так как мы строим много лет вперед, нам важно вкладываться в наше развитие, да, в наше ядро, так как сейчас уже время автоматизации, и очень важно нам ä, быть на этой волне, ä, и мы понимаем, что только понимая и получая обратную связь по цифрам, по ассортименту, управляя продажами, мы можем влиять на выручки наших партнеров. Есть у нас общий чат с нашими партнерами, где мы также обмениваемся опытом, но все, наверное, остальное, да, то, что у нас есть здесь в этом слайде, ну, не все выражено, мы взяли основные только элементы, вы можете по запросу, конечно же, оставить заявку и получить полностью... Содержание нашей базы знаний. Да, база знаний – это наш сайт, где постоянно добавляется наша информация по разным блокам, где в онлайн-режиме может зайти через свой индивидуальный доступ наш партнер в любое время суток и получить те или иные знания. Также наша база знаний доступна для наших продавцов, где они могут уже получать информацию про ассортимент, по блокам продажи, ну и так далее. То есть что туда ходит конкретно и какие там есть уже блоки, вы можете оставить заявку и получить у наших менеджеров. Мы с вами с удовольствием поделимся. Можете посмотреть, даже, возможно, кому-то это будет полезно. Наверное, вот все вот это, все наши ошибки и вот вся наша работа над ошибками – позволила нам достичь результатов не только самим и уже привести к результатам наших партнеров. Да, Я хочу э, рассказать, немножко привести вам пару э, примеров, так скажем, да, про наших любимых замечательных партнеров, про э, наших членов нашей большой сладкой семьи. Да. Здесь, конечно же, не все, да, но здесь мы постарались подобрать максимально, наверное, разные группы людей, да, чтобы вы убедились в том, что наш бизнес, он может подойти да, не только опытным предпринимателям, да, а уже э, абсолютно любому человеку, даже без опыта. Секундочку. Возможно, здесь кого-то найдете свои города. городах. Да, можете даже дойти до этих торговых точек, посмотреть, они успешно у нас все до сих пор а, работают. Вот, а, Илья Дубна, а, молодой наш парень, а, ему 23 года, да, я помню, как он открывался не на свои средства, а на заемные. да, у него не было опыта ведения бизнеса, да, были определенные, а, так скажем, страхи обоснованные, да, для него это был такой первый шаг именно в бизнесе, да, я благодарю его за доверие, за то, что он доверился, и, и, он, и мы убедились, что он уже сделал правильный выбор, да, но несмотря на силу своего возраста и несмотря на то, что у него был риск открытия бизнеса не на свои деньги, сейчас он уже успешно работает и зарабатывает от 70 тысяч рублей ежемесячно, есть у нас совсем противоположный, так скажем, пример, да, это Татьяна Уланова, это уже действующий предприниматель, мы уже начали с ней партнерство на этапе, когда у нее уже был действующий бизнес, да, она уже пришла в наш бизнес с опытом, да, на тот момент у нее была сеть медицинских магаз... товаров, если я не ошибаюсь, магазин, сеть магазинов медицинских товаров. Что, кстати, интересно, Татьяна является мамой четырех детей. Вместе с мужем они открывали наши магазины. Сейчас в городе Мурмут, кстати, с не очень большим даже населением, у них есть три магазина. Да, и чистая прибыль Татьяна составляет от 300 тысяч рублей в месяц. Да, это, конечно же, был тоже большим показателем, что именно в таких городах с небольшим населением можно открыть несколько точек и выходить в большую прибыль. Следующий наш партнер – это Айгуль из города Челябинск. Айгуль у нас тоже молодая мама, ей 23 года. Я помню, как она открывала магазин. Ее ребенка было тогда, если я не ошибаюсь, один год – чуть ли, так скажем, не с колясками, она ходила, выполняла все наши инструкции и не побоялась пойти на этот шаг да, в городе Уфе, открыть наш магазин. И несмотря на свой возраст, несмотря на то, что у нее э, там годовалый ребенок, да, конечно же, при большой поддержке ее супруга она открыла успешно магазин, она уже работает более э, полутора лет, ее магазин успешно функционирует. Это, наверное, вот несколько таких разных примеров партнеров, которые могут быть, да, возможно, кто-то нашел в этой истории себя, да, то есть наш бизнес открывает разные люди, в нашу сеть приходят разные партнеры с разным опытом, с пониманием, но их объединяет, наверное, то, что у всех есть большое желание развиваться и что-то менять в своей жизни и Наш бизнес он подходит как для новичков, так и для действующих предпринимателей. Если есть по этому блоку вопросы, я сейчас готов ответить. Давайте посмотрим, если у нас вопросы, можете их задавать в нашем чате. Ну вот Наталья задает вопрос, кто наши основные конкуренты. Вы знаете, но конкуренты, конечно, трудно назвать, так как, наверное, я больше их называю партнерами. Есть примеры, ну, конкуренты как прямые, как косвенные. Например, ну, прямыми, прямыми конкурентами я называю тех, которые продают аналогичный товар. Косвенными конкурентами я называю абсолютно всех других, например, на примере фудкорта, да, где вот стоит наш второй магазин в нашем городе Казань в торговом центре «Паркхаус». Да, бы, там была интересная история, когда я туда заезжал, заходил, мне дали место, то есть мне пришлось заезжать туда, с наличием трех конкурентов на одном этаже, которые находились от меня в радиусе двух-трех метров, да, то есть изначально меня даже торговый центр не хотел туда пускать, так как мой ассортимент да, он был аналогичным с другими, да, мне пришлось пойти на маленькую хитрость, я выкупил действующий бизнес в этом торговом центре, именно в подходящей локации, которая мне была нужна. И постепенно перепрофилировал свой этот, этот бизнес в свой э, магазин, постепенно вводя э, свой ассортимент, который мне нужен. Конечно же, это вызвало большое, не, большое так скажем, такое ажиотаж среди моих э, партнеров, конкурентов. Они очень сильно запаниковали. А, Кто-то начал снижать, снижать цену. Кто-то начал там писать жалобы там и так далее, да, но я как-то всех собрал, решил со всеми договориться. Мы пришли к соглашению того, что давайте мы не будем друг друга демпинговать, не будем заниматься ерундой, снижать цены, давайте мы будем там, не занижать, а именно заниматься честным маркетингом и будем уже э, брать не ценой, а именно мастерством наших продаж, да? так как уже я сюда заехал, я никуда не уйду, давайте как-то мирно уживаться на этой территории, слава богу, все наши партнеры были адекватные, мы с ними договорились, и в течение полугода, что было для меня, как, скажем, ожидаемо, они каждый сам за другим уже закрылись. Если есть здесь кто-то из Казани, они, наверное, поймут здесь, о чем ведется речь, это вот был второй этаж, Напротив у нас стояла «Вкусная помощь», рядом стоял ретро-автомобиль с леденцами. Чуть дальше, на второй линии, у нас там стоял магазин, не магазин, а «Остров 33 пингвина», да, где, где продавали мороженое, и после открытия мной точки они начали заводить аналогичный ассортимент. То есть сейчас там никого уже нельзя найти. А еще на первом этаже открылся конкурент, тоже другой. Сейчас, конечно же, их никого нет, да, так как наши магазины, они собирают весь ассортимент, который может быть у других конкурентов, партнеров, да, и мы больше даем акцент на наши продажи и, наверное, на изобилие ассортимента и на его новизну. Все-таки при ведении бизнеса я всегда за честные какие-то методы, да, но и не всегда за снижение цены. Все-таки в бизнесе нужно выигрывать немножко, наверное, другими компетенциями. Юлия спрашивает, какой период времени по вашему опыту эффективнее открывать магазин со сладостями? Вы знаете, ну, здесь нет определенного времени. Да? Это Такой вопрос он звучит из разряда, когда лучше начинать менять свою жизнь. Да? Кто-то делает это с понедельника, а кто-то принимает сильное решение, что я начну это сделать сейчас. Идеального и лучшего времени, наверное, для изменений нет. А для бизнеса тем более. Его нужно, наверное, начинать тогда, когда вы решили точно для чего нужен вам этот бизнес. Да? Так как, наверное, все-таки открытие точки – это, ну, это больше второстепенно. А все-таки большое ну, желание, самое важное – это открытие бизнеса. Не важно. Ты открываешь бизнес со сладостями, ты открываешь бизнес не со сладостями. Тут важно ваше сильное решение. И когда вы сами захотите да, каких-то изменений в вашей жизни, тогда сразу и нужно начинать. Вот. Есть определенная, так скажем, годовые сезонности в нашем бизнесе, да, но это больше связано, наверное, не с спросом на наш ассортимент, а ну, с временами года, так как... Ну вот есть с июля, с середины июля до середины августа мы замечаем некое снижение продаж, так как в торговых центрах а, количество посетителей снижается, но что противоположно, в формате наших магазинов стрит количество покупателей наоборот увеличивается, так как а, больше людей гуляет на улице, наша точка находится на проходной улице, на прогулочной улице в городе Казани это улица Бавана, где люди более активно проводят время уже на улице, что позволяет нам уже получать больше выручки именно в формате стрит. Как Михаил спрашивает, как выбирать помещение под вашу точку? Есть ли какие-то критерии? Михаил, у нас есть очень много критериев по подбору нашего места, так как вот все вот наши партнеры, да, вот каждое место, оно, соответственно, уникальное. Мы с каждого открытия берем какой-то определенный опыт, да, каждый раз его улучшаем. Как я уже вот вам до этого обозначил, торговые центры, они иногда идут на очень как бы, такие условия, заведомо зная, что будут сдавать то место, где есть текучка партнеров, да, на которые они никогда не озвучивают, да, но про которые можно узнать только разведкой, да, у нас даже есть определенная, так скажем, инструкция, как нужно проводить разведку, кого нужно здесь задействовать, да, чтобы понять всю историю этого места, куда мы хотим стать, да, то есть при подборе места мы учитываем очень много uh, фактов про сам торговый центр, где он находится, да, на каком этаже нам предлагают место, кто находится рядом, uh, индивидуально изучаем, uh, тропинки, да, их, наверное, по-другому не назовешь, именно их логическое поведение клиентов в торговом центре, как они заходят, как они себя ведут, как они, какими коридорами они ходят и так далее. Так как есть такая специфика, вот люди в торговых центрах в большинстве своих случаев ходят одни и те же, и они привыкли ходить по одному и тому маршруту, по которому всегда привыкли. И, наверное, малейшее отклонение где-то в метр, от основного потока посетителей, это уже для нашего бизнеса критично, да, а также это я заметил, открывая свою точку, вот именно в пархаусе, изначально я стоял на одной локации, после того, когда уже наши партнеры, конкуренты э, решили закрывать свои островки, я переехал на их место, на более уже э, близкой к тому трафику, да, вот люди поднимались с эскалатора и прямо уже в критык проходили через остров, где э, уже наша выручка заметно выросла, хотя нас разделяло буквально 2 метра, и вот эти вот несколько метров э, большое очень имеет значение. Поэтому это, наверное, самые вот, основные критерии. Вот. Э, есть еще важный критерий – это проходимость. Нужно считать его очень правильно, да, э, потому что уже наличие проходимости той или иной нам может помогать прогнозировать выручку нашего ожидаемого, и, соответственно, понимать, можем ли мы себе позволить с этой арендной ставкой да, открыть здесь остров с такими вложениями, так как критерии торгового центра к они тоже могут быть очень разными, да, и мы уже принимаем взвешенные решения. Иногда бывает, что мы место находим очень... Ну, не сразу, да, так скажем, так как но все места, которые нам предлагают, они заведомо нам не подходят. Так как наша франшиза, она товарная франшиза, мы зарабатываем не на продаже полушальных взносов, а нам интересно запустить партнера, чтобы у него точка успешно функционировала, и мы зарабатывали на поставках товара. Да, так как я уже сказал, у нас есть свой склад в Казани, мы строим наш бизнес бизнес-модель таким образом, что основным ядром это наши, является наши поставки. То есть нам заведомо невыгодно открыть партнера на менее проходимом месте для того, чтобы он открылся и просто закрылся. То есть, соответственно, мы э, получим негативный опыт, недовольного партнера, но и не будем на нем зарабатывать э, дальше. Да, и, соответственно, не можем развивать нашу сеть. В некоторых случаях мы больше заинтересованы, наверное, в успешности подбора места, чем ездили наши партнеры, да, так как иногда, например, вот спешка партнеров открыться быстрее, да, они готовы идти на какие-то компромиссы, да, соглашаться на те места, которые предлагает торговый центр, мы оставляем за собой право только открытие по нашему согласованию, так как нам не очень недопустимо открытие партнеров, в местах, где мы заведомо знаем, что этот бизнес может не пойти. Дмитрий спрашивает, нужно ли будет проходить обучение перед открытием. Обучение, вы знаете, у нас, не скажу, что очень тяжелый бизнес, для которого нужно проходить специальное обучение. Да? Обучение, конечно же, оно у нас есть. Безусловно, у нас есть все инструкции, все пошаговые алгоритмы, через которые нужно проходить нашим партнерам. Да, обучение у нас всегда проходится по ходу открытия, да, по ходу наработки опыта, так скажем. Мы всегда идем последовательно, то есть даем нашим партнерам именно ту информацию, которую ему необходимо, и необходимо именно получить сейчас. Да. Конечно, у нас есть база, Знания, где есть абсолютно все блоки, но мы рекомендуем именно изучать то, что сейчас вам необходимо сделать, да, потому что э, шаг за шагом очень важно э, делать то, что от тебя требуется на данный момент, для того, чтобы не делать каких-то лишних движений, так скажем, да, и мы всегда проводим обучение э, в первую очередь самого партнера, Потом далее уже наш партнер проводит обучение продавцам, управляющему персоналу, так как важно именно чтобы наш партнер сам знал все азы нашего бизнеса, чтобы он мог успешно им управлять и развивать его дальше. Артем спрашивает: не маленький спальный район новостройка примерно тысячи квартир. В новом ТЦ во дворе. Это достаточно потенциально интересная локация, это вопрос. Вы знаете, все очень индивидуально. Здесь нужно учитывать, наверное, очень много факторов. Так сразу не скажешь. Если у вас есть какие-то, на ваш взгляд, подходящие места, вы можете оставить заявку именно на аудит. Да? Подходит место или не подходит, да, вы можете пометить, так скажем, что вы с вебинара, ставить заявку, и мы для вас в качестве, наверное, бонуса можем определенную какую-то локацию на пригодность вместе с вами примониторить, потому что однозначно здесь ответить по этим входным данным нельзя, то есть здесь нужно учитывать очень много других факторов. Друзья, я хочу с вами еще поделиться, наверное, нашей уникальностью. Да? Именно здесь еще был вопрос о конкурентах. Также я да, повторюсь, что когда я открывал, подобных сетей не было. Да? Сейчас уже появляются какие-то похожие сети на нас. Да? Мне, конечно, очень висит, что некоторые эти партнеры-конкуренты нас копируют. Есть откровенно компании, которые прям ну, не бояться вставлять наши презентации как за свои. Конечно же, ну, нам не жалко делиться, но я получаю это обратную связь, и для меня она хорошая, значит, мы движемся в правильном направлении, и этот сегмент, ну, наличие конкурентов показывает, что действительно то, что мы делаем, пользуется большим спросом. Я хочу, наверное, больше сакцентировать свое внимание не на конкурентах, а что мы будем делать и что будет делать нас уникальными, в 2019 году, как мы будем э, подтверждать свою уникальность и, наверное, сохранять свое название номер один в нашем сегменте. Сейчас я включил презентацию. Надеюсь, оно у меня пройдет без всяких проволочек, как до этого. Я хочу с вами поделиться, наверное, о тех нововведениях, которые мы ожидаем. Это э, наш ассортимент, который мы планируем вводить. за счет чего мы будем подтверждать свою э, уникальность в 2019 году. У нас есть несколько групп товаров, которые мы будем вводить. Это, первое – это наша эко-линейка. Сейчас мы, наверное, все наблюдаем тренд в сторону эко-продуктов, эко-сладостей. Наверное, сейчас все, что не лень, все, что можно назвать эко. Да? Конечно, мы не будем отставать. От этого тренда мы самые первые, которые заводят в нашу сеть широкий ассортимент разных групп товара, которые пользуются популярностью, как у нашей целевой аудитории, которая уже является нашими клиентами, и также у той, как -то после ввода которой позволит нам привлечь еще дополнительную аудиторию. Так как всегда будут люди, которые будут давать предпочтение сладостям, но всегда будут люди которые также там, да, захотят как-то, скажем, поэкспериментировать другими продуктами питания со своим здоровьем и так далее. И для них, конечно, мы вводим новую ассортиментную линейку, которую будем тестировать в наших магазинах. Если кто-то из вас будет в Казани, возможно, на новогодних праздниках, вы после того, как доставите заявку, можете об этом сказать наших сказать нашим менеджерам, да, мы с удовольствием покажем, да, эти все наши, наверное, мы будем вводить в нашу сеть, и вы, наверное, убедитесь уже на примере нашей работы, работы магазина, как они пользуются популярностью. Вот второй ассортимент, который мы будем вводить, это наше мороженое. Мороженое мы будем уже вводить нестандартное, как по вкусу, так и по цвету, вот как, наверное, на картинке, да, это... У нас это, наверное, самая лучшая картинка, которая может отразить мое видение именно, так скажем, в этой области, так как мороженое у нас, такое мороженое, оно пользуется популярностью за границей не только в летний период, а именно уже в прохладное время года, да, то есть за таким мороженым хочется прийти специально, или вернуться еще раз. Так как у нас, например, ну, как вы сами уже знаете, всевозможные какие-то есть, возможности купить мороженое, они стандартные вкусы, стандартные формы, но я уверен, что никто еще из вас такого не видел. Если кто-то видел, напишите, пожалуйста, в чате, я с удовольствием посмотрю, мне очень интересно, кто-то, возможно, уже это применил. Это наши десерты. Мы будем делать милкшеки. Также из наших сладостей, которые будут иметь индивидуальные цвета, индивидуальную упаковку, оформление и так далее. Да, этот уже ассортимент он будет более э, он подойдет для формата стрит, э, где будет возможность дополнительной площади, где мы разместим столы или в формате to-go. Да, то есть для этого ассортимента э, нужна дополнительная площадь. Да, сейчас мы это будем тестировать у себя в магазине но я уверен, что эта модель, она также приживется, О, так, вроде все отлично показывает, также приживется. Так, ну и, наверное, самое такое основное, помимо продуктов питания, мы будем вводить это нон -food. food из себя представляет уже широкий ассортимент из всевозможных открыток, одежды, значков, всевозможных, всевозможных стикеров, рюкзаков – все, что сейчас является трендовым, все, что сейчас являет, на что сейчас есть большой спрос, это все мы будем шаг за шагом внедрять в наших магазинах, да, что позволит нам быть уникальными, что позволит нам быть на шаг впереди и позволит нам привлекать все больше и больше клиентов, сделать для них все больше причин для того, чтобы они возвращались к нам повторно. Да? Также уже на существующих магазинах на островках мы будем вводить этот ассортимент, этот ассортимент будет отличительной, уникальной чертой по сравнению с другими бизнес-моделями. Хочу с вами еще немного похвастаться с нашей новинкой, обязательно. Переключу внимание на экран. Развивая наш ассортимент, мы пришли к пониманию, что мы будем развивать свое производство. У нас уже есть несколько э, линейк пода сладких подарков сертифицированных, которые мы уже начали вводить сеть. Эту линейку мы будем уже развивать. Это вот такие уникальные букеты, которые мы делаем своими руками на нашем производстве. Они, будут, они могут быть разных форм, цветов, на разные чек. Да, мы каждый раз их дополняем, каждый раз их модернизируем и планируем за счет своего производства расширять нашу ассортиментную линейку. Также мы начали производство вот таких оригинальных сладких баночек с интересными тренд, с трендовыми этикетками. Такие баночки будут продаваться и, в принципе, весь ассортимент собственного производства только у нас. Да, что еще раз будет а, увеличивать конкурентоспособность и уникальность а, нашего ассортимента. Вот, а, ну, эта часть немножко не входила, так скажем, в нашу презентацию, но я посчитал нужно, чтобы вы про это звали, так как а, наша уже сеть да, позволяет нам рассчитывать на какие-то объемы и уже для нашей сети делать СТМ, собственную торговую марку, как на своих мощностях, а также мы вводим линейку собственной торговой марки, это а, контрактного производства, где специально для нашей компании будут разрабатывать уникальные дизайны на разных уникальных продуктах, это шоколадки, это всевозможные а, какие-то открытки, это всевозможные чьи в упаковках. То есть все, что будет продаваться в наших магазинах, мы будем индивидуализировать, производить их под собственной торговой маркой, и в наших магазинах будет уже более больше присутствовать товара именно с нашим логотипом и с нашим брендом. Сейчас отвечу на несколько вопросов и хочу с вами поделиться уже с нашей финмоделью о а нашей доходной и расходной частью, после чего уже мы, наверное, будем завершать нашу встречу, так как наше время уже чуть-чуть ограничено. Так, Артем спрашивает, можно ли открыться за 20 дней после ремонта «Средний формат». Вы знаете, ну, после ремонта, ну, за 20 дней от, открыться можно, но для этого нужно учитывать очень много факторов. Вы знаете, все всегда сугубо индивидуально, мы никогда не берем гарантии да, под какие-то сроки, потому что это будет зависеть там, не только от вас, но и как бы, от самого партнера. Да, поэтому это теоретически возможно, но насколько это уже применимо, да, это нужно смотреть непосредственно на примере самого проекта. Друзья, вы также можете еще задавать вопросы, и в конце встречи я буду на них отвечать. Юлия спрашивает, скажите, пожалуйста, бывают ли задержки с поставкой товара, если да, что при таких случаях делать? Задержки товара, они могут быть, так как есть блок наш, который мы отгружаем с нашего склада, да, торговые, транспортные компании везут этот товар до места назначения, да, и, ну и в транспортных компаниях очень много, не скажу, что часто, но бывают разные ситуации, да, то есть там уже мы не несем ответственность за транспортную компанию, но всегда, оперативно решаем какие-то возникшие ситуации, которые повлекли за собой просрочку там доставки и так далее. На данный момент у нас есть договора с транспортными компаниями, которые рамочно обслуживают нашу сеть, да, которые предоставляют скидку нашим партнерам, которые в индивидуальном порядке обрабатывают наши заказы и так далее. То есть, такие транспортные компании всегда нацелены на долгосрочные сотрудничества, ну и сводят какие-то там казусы по доставкам к минимуму. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Ребят, очень важно сейчас с вами просто поверхностно поделиться, наверное, с доходной и расходной частью. Да? Давайте сначала остановим свое внимание на именно в сумме вложений на наши форматы, то есть более подробную информацию уже детальную вы можете получить после того, как оставите заявку, здесь я хочу, чтобы вы просто получили цифры, да. среднее вложение на формат острова составляет от 75 тысяч рублей, да, 860 это была максимальная сумма вложений, да, в нашей компании, такой формат позволяет генерировать вот 80 тысяч прибыли ежемесячно. Второй наш формат магазина, стрит, который мы видели в презентации, туда нужны вложения уже больше, чем остров, да, от миллиона рублей, да, в зависимости уже от самого помещения, площади. Эта сумма может быть больше. Да. Соответственно, так, такой магазин, Будет приносить от 150 тысяч рублей чистыми в месяц. Это на примере нашего формата, нашего магазина, да, в котором сами вы можете убедиться приехать в наш город, посмотрев наши магазины, или же запросить... Отчеты о продажах, о движении товара и так далее у наших менеджеров, также после того, как оставите заявку. То есть всю информацию необходимую для принятия решений мы предоставляем. Здесь вводные данные по вложениям, да, чтобы каждый для себя сейчас определил, что для него интересно и что он может, так скажем, себе позволить и на что он готов. Я уже рассказал, что входит в нашу франшизу, да? также рассказал, что мы постоянно инвестируем в нашу франшизу очень много денег, это начиная от нашей программы автоматизации, начиная от нашего склада, производства, сейчас у нас уже все приходит, большие форматы магазинов и так далее, наша сеть позволяет нам всегда развиваться и с каждым приходом партнера, мы сами себя усиливаем и э, делаем наш бизнес э, успешным и, и прибыльным. Э, сейчас, наверное, можно задать все вопросы, которые вы хотите, чтобы я озвучил от меня. Если какие-то вопросы вы не дозадали или вы не услышали, вы можете их задать менеджерам. сейчас я хочу вам делать, сделать благодарный Наверное, подарок, да, про который я говорил. А, вы знаете, вот изначально тот бонус, который я хотел дать, он был немного меньше. Но за счет того, что я немножко волновался и были, были некоторые заминки, я решил его удвоить. И это скидка на повышальный взнос. Если сначала я хотел сделать это на 50 тысяч рублей, так как это мое было выступление, так скажем, одним из самых первых и волнительных, я готов только для вас сделать его в 100 тысяч рублей, наверное, чтобы каждый из вас ощутил, так скажем, ценность того, что он прослушал, что он не зря здесь был, да, кон контрольным словом будет вебинар. Когда вы будете оставлять заявки, обязательно скажите, что вы пришли с вебинара, и когда мы с вами будем заключать договор, ваша сумма инвестиций будет меньше на 100 тысяч рублей. Да, сейчас а, паушальный взнос нашей компании составляет 350 тысяч рублей, для вас она будет составлять 250 тысяч 100 тысяч рублей – это достаточно солидная сумма для того, чтобы инвестировать в свой бизнес в маркетинг, закупите вы товар или сами примите решение, во что это инвестировать, но, наверное, ну, такой скидки у нас еще не было никогда, и ну, вы ее заслужили сегодня, поэтому пользуйтесь ей, буду рад вас всех видеть в ряду наших партнеров. Давайте перейдем, наверное, к вопросам, и уже будем заканчивать нашу встречу. Артем спрашивает, вы даете готовую номенклатуру по оборудованию, которую нужно закупить или нужно подбирать? Каждый проект по оборудованию, он делается всегда индивидуально, потому что у торгового центра есть свои требования, да, есть определенная площадь, которую он нам предоставляет. Да, и мы... Каждый раз проект оборудования готовим заново. У нас есть группа, проектантов, дизайнеров, где мы готовим 3D-визуализацию, согласовываем ее с торговым центром, доводим обязательно до согласования так, чтобы каждый элемент был согласован, и после этого уже переходим к чертежам и изготавливаем оборудование на местах. Это касается самой конструкции. Есть та часть, очень важная, да, пищевые блоки из оргстекла, их делаем мы у себя в Казани под нашим контролем, потому что это очень важный элемент, он у нас сертифицирован, да, и помимо этих элементов остальное все можно делать на местах. На местах делать оборудование очень удобно, мы также пришли к этой модели, да, уже со временем, так как изначально мы изготавливали оборудование дистанционно у нас в Казани и отправляли партнерам. Но решили, что те компании, которые изготавливают на местах, они будут вести гарантийные обязательства и в случае каких-то возникновения моментов гарантийных будут их устранять и делать так, чтобы оборудование ваше успешно функционировало. Но проекты мы все даем, вместе с вами подбираем подрядчиков и уже контролируем до момента вашего технического открытия. Да, после технического открытия, когда отдел запуска делает свою работу, уже магазин переходит в отдел развития, где ваша точка наполняется товаром, готовится уже к открытию к финальному и где вы уже э, э, с этим отделом работаете все последующее время. Наталья спрашивает, договор франшизы заключается на одну точку или их несколько? В нашем договоре, в одном договоре можно заключить э, на несколько точек, если у вас есть желание и э, видение, да, что вы хотите открывать сразу там несколько точек. У нас как есть эксклюзивный наоборот, э, также можно открыть одну точку и последовательно открывать последующие. то есть это уже будет зависеть от ваших возможностей, ну и, конечно же, от ваших компетенций. Так как мы не со всеми готовы заключать договор именно на эксклюзив, здесь уже нам важен сам партнер, его опыт, да, так как мы несем тоже определенные риски, закрывая город, и нам нужно понимание, что партнер, он сможет себе финансово позволить открыть эти точки, ну и, соответственно, компетентно да, как-то управлять, и он по морально, так скажем, готов. То есть для нас, еще раз повторюсь, важно, чтобы торговые точки не только открылись, а чтобы они запускались и уже успешно функционировались. Если есть вопросы, давайте еще буквально пару минут, я на них отвечу, пока вы их пишете, я, наверное, заранее поблагодарю вас за эту встречу, эта встреча была ну, для меня очень такой, так скажем, уникальной, да? я первый, нет, вернее, второй раз, так скажем, выступаю на таком вебинаре, последний раз, я, по-моему, полтора года назад Выступал на такой встрече. Для меня это было действительно волнительным. Но я не инфобизнесмен, да, который хорошо обещает на публику. Я предприниматель, который осуществил свою детскую мечту, делает уже ее много лет успешным. Я верю в мой бизнес. Для меня это как мой ребенок, который наверное, над которым я кружусь. И я верю, что мы та компания работая с которой, да, каждый партнер, он будет гордиться, и, наверное, это тот бизнес, который будет у меня передаваться с поколения в поколение, и, наверное, вот я часто нашим сотрудникам, что ваши дети еще будут гордиться, зная, что вы причастны к компании «Другие сладости», так как сейчас мы являемся, наверное, теми вот самыми первыми, кто развивает этот сегмент, и ближайшие три года да, мы, наверное, про нашу компанию будет знать каждый житель не только России, а уже в других странах. И э, мы, наверное, как-то будем с улыбкой вспоминать эту встречу вместе с вами. С кем-то мы уже будем с вами вместе работать. Поэтому, друзья, еще раз вас благодарю. А, обязательно пользуйтесь той возможностью, которую сегодня у вас есть. Такой возможности у нас не было никогда, ни у каких партнеров по скидке, поэтому... Только для вас. Благодарю вас еще раз. До встречи. Буду раз вас всех видеть. Жду, ждем у вас э, в гостях у нас в Казани. Обязательно пишите, дайте знать, когда вы будете. Ну что ж, всем пока. До свидания.